Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас, пусть Бог благословит, и пусть Дух Всевышнего Бога придет и направит, и направит ваши мысли, направит ваш интеллект, направит вашу способность размышлять, этот интеллект, эту способность думать. Пусть он придет, чтобы направить ваш интеллект для того, чтобы вы могли знать, как делать правильный выбор вашей жизни или правильные выборы для вашей жизни. Вы знаете, наша голова, наш интеллект, нашу способность размышлять, это наш дух. И наше сердце, это наша душа, наше чувство. Тогда, если вы Имейте направление Духа Святого в своей голове, Дух Святой будет направлять вашу душу, ваше чувство в соответствии с волей Божией, и вы будете счастливым. Не знаю, конечно, если вы понимаете, о чем я говорю, тогда, чтобы лучше я мог передать вам. Посмотрите. Будьте внимательны. Иисус сказал следующее. Ищите же прежде всего Царство Божие и правда Его. И все остальное, все остальные вещи, будут вам прилагаться. Другими словами, все, в чем вы нуждаетесь, все то, в чем есть необходимость, это должно быть на втором месте. А что больше всего вам необходимо, приоритет вашей жизни, это иметь царство Божие, которое царствует внутри вас, когда сам Господь царствует внутри вас вашей голове, да? Это дух Святой тогда, когда дух Святой приходит к нам, когда он сходит на нас, он освещает нас, он освещает наши мысли. Мы говорили не так давно о том свидетельстве, которое было в моей жизни, потому что когда был этот момент большого унижения, огромной боли в моей душе. Знаете, у меня было это направление Духа Святого для того, чтобы проверить Его Слово. И в этом был секрет успеха. В этом я могу сказать, секрет того, победы, победы в жизни. Апостол Павел говорил очень просто. Кто не имеет Духа Христова, тот и не Его. Потому что, когда у нас есть Дух Господа Иисуса Христа, мы начинаем становиться Его личной собственностью, и Он начинает нас направлять и вы знаете в момент отчаяния и боли мы всего лишь плоти мы всего лишь кости у нас есть необходимости наши нужды личные индивидуальные и бог знает это Бог знает все в чем мы нуждаемся но то, в чем мы больше всего нуждаемся, в чем люди больше всего нуждаются, это быть направленными Духом Святым, потому что без этого направления невозможно, чтобы человек мог выдержать те проблемы, которые в этом мире вы встречаете. Тогда посмотрите, Дух Святой это Господь Иисус в Духе. Это, я могу сказать, сам Господь Иисус, Который воскресил, воскресил Иисуса Христа. Тогда представьте себе, Дух того, кто воскресил своего собственного Сына. И это Дух, Он внутри вас. Дух того, кто направляет вас к победе это Царство Божие, это и есть Дух Святой в нас, когда Иисус сказал, прежде всего, прежде всего, ищите Царство Божие, а все остальное приложится вам. Это именно потому, что у нас есть эти нужды, но когда вы получили, когда вы имеете эту печать Духа Святого, у вас залог Божий, гарантии Божий внутри вас, тогда момент отчаяния вы знаете, каким образом он будет вас направлять, как он будет показывать вам решение. Тогда, например, обычный людей есть желание решать свои личные проблемы. Это нормально, Бог понимает нас. Но только Бог желает, чтобы мы прежде всего решили нашу духовную проблему, нашу наибольшую проблему, внутреннюю нашу проблему. Вы знаете, это не то, чтобы у нас нет... Там, хлеба или еды, там здоровье проблемы или все остальное. там Негде жить, но Бог желает исцелить душу, внутренность. Она страдает, она мучится, И когда вы, когда вы в итоге начинаете понимать, осознавать, что мне нужно в первую очередь решить проблему души моей, моего сердца, Тогда что происходит? Когда Дух Святой приходит на вас, направляет вас, направляет душу через ваш дух, через ваш интеллект, через мудрость, он дает это направление, понимание. Это то, что было со мной, со мной, с моей женой Эстер. Тогда в момент глубокого унижения и боли, что я сделал? У меня было это направление Духа Святого. Испытай меня. Вы понимаете, это прекрасно было, замечательно. И когда мы страдаем в отчаянии, у нас есть Божий Дух для того, чтобы давать нам утешение, чтобы давать нам направление. Он является наставником, который ведет нас к этим злачным пажитям. Именно поэтому царь Давид говорил, «Господь, пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться». И он направит меня к этим злачным пажитям. Дух Святой это, – это добрый пастырь. Тогда, вы знаете, это не вопрос религии, это не вопрос заслужил или не заслужил, а у меня там больше веры, чем у кого-то. Нет, нет. Вопрос следующий. У вас есть Дух Святой, у вас есть наставник, который будет направлять в соответствии с волей Божьей. И тогда это будет в течение всей жизни, и вы будете счастливы. Это то, что со мной произошло. Когда представьте себе, множество людей делали огромные усилия и жертвовали. Вы знаете, такие ритуалы, я даже не буду рассказывать, что люди делали. Такую, я могу сказать, такие вещи, что даже неприятно, тошнит даже об этом думать. Жертвовали сатане, этим духом нечистым, вы знаете, они пытались угождать всем этим адским и сатанинским всяким учением. И в итоге, смотрите, в чем проблема, также искать дух Того, Кто воскресил Иисуса из мертвых. А? Искать Духа Живого. Вместо того, чтобы мертвого духа искать, духа того, кто оживил. Потому что подумайте, а зачем духа мертвого искать? Вместо того, чтобы там какая-то, не знаю, пророчица, там какой-то дух какого-то там пророка искать. Ищите дух того, кто воскрес из мертвых, и он воскресит тебя к жизни. Это означает, ищите прежде всего Царство Божьего и правду Его. И когда вы получаете того Духа, того наставника, которому Иисус говорил, все, вы вашу душу полностью исцеляете, совершенным образом, и вы будете знать, что необходимо делать, и у вас будет это решение. Понимаете, это не будет как робот, что он вместо тебя будет делать. Нет, он покажет тебе направление, а ты должен будешь быть послушным. Потому что если ты имеешь направление, а не послушным, ты идешь назад. И это способность быть послушным тоже от Бога приходит. И в момент этого позора и боли у меня было это вдохновение, направление Божье что необходимо делать. И я сделал это. Все, точка. Решил проблему. Решил проблему. Он за 24 часа решил эту проблему. И тяжелая была проблема. Вы знаете, не было, я могу сказать, какого-то там знамения. Не было даже надежды выйти из ситуации трудной. Но он бог. Библия говорит о том, что голос Господа, он величественен, и не просто величественен, что глаз Господа, он высекает пламень огня. Представьте себе, высекать пламень, высекает огонь, вы можете в 28-м псалме читать, тогда его глаз величественен, голос Духа Святого. Кто может разрушить или остановить, или ослабить его? Кто? Никто. Дух Святой именно для этого. Вы знаете, Иисус обещал Духа Святого не для того, чтобы вы были просто таким добрым, хорошим человеком религиозным. Нет! Он дает... Он предлагает, Дух Святой дается именно тем, кто ценит Его больше всего в жизни, прежде всего. Это то, что Господь желает. Тогда люди будут иметь Его направление. Но, конечно, нужно выбирать, быть послушным или непослушным. И когда у вас Дух Святой есть... У тебя есть Дух Святой, но жизнь твоя еще не такая, какой Он желает. Потому что это непослушно. Он показывает, дает направление, а ты не делаешь. Это твоя проблема уже. Так все работает. Например, ты даешь своим детям, ребенку, вы им даете... Хороший совет, а они по-своему делают. Тогда потом пожинают плоды непослушания, также и с Духом Святым, когда Он приходит, дает нам это направление. Но будем мы послушны или нет, это уже наша проблема. Понимаете? Когда я был послушным, и Бог благословил меня. И вы знаете, почему я в такую ситуацию пришел? Потому что. До этого момента, например, я не понимал и не знал, что десятины это начатки. Я думал так, а я отдаю какие-то мои там, расходы, да, плачу там какие-то мои налоги или что-то еще. И потом только отдам нет, нет. Бог на первом месте, начаток. Сначала он, сначала ему. Вы знаете, я не знал этого, у меня не было этого направления. Я, например, не был научен этому, потому что пасторы говорят, десятина. Но мне не говорили слово начаток, в начале, первые плоды. Первый плод, первые моменты. Дня нашего мы проснулись, первое, что мы должны сделать, отдать Богу. Тогда первые молитвы, первые слова, «Господь, вот моя жизнь, вот то, что Ты мне даешь, научи меня, направь меня», и так далее, и так далее. Тогда это закон Закон Слова Божьего. Может быть вы скажете, а, епископ, я по благодати живу. Хорошо, благодать то же самое и говорит. Вы знаете, благодать не аннулирует Слово Божьего. Нет, Слово это Слово, Слово Бога. Тогда, мои друзья, будьте послушны этому Слову. Ищите же прежде Царство Божье. Если вы не любите слышать даже это Слово, Дестина, Начаток, хорошо. Но написано, прежде всего, Царство Божие, прежде всего, в начале, прежде, это воля Божия. Во-первых, воля Божия. Если вы Божий человек, вы будете Его волю исполнять. Первые моменты вашей жизни, первые дни, мгновения, да, утром, это встать на колени и сказать, «Господь, я отдаю Тебе мою жизнь». Прими меня. На каждое утро вы это делаете. И каким образом все эти начатки происходят, это касается всего. Первая любовь. Не только десятина, во всем. Он первый, выше родителей, братьев, близких, самого себя выше и важнее всего. Он желает быть первым, как первые плоды нашей работы для него. Понимаете, я не могу взять мой доход, на который я живу, и платить все счета, все расходы, а потом вспоминать, а, нам даже десятину отделить. Нет, нет. Понимаете? Будьте внимательны. Я мог бы взять первые 10% и я бы мог для себя их использовать, а потом взять 90% и на алтаре оставить. Нет, Бог не примет это. Не примет. Это не количество. Это качество. Во-первых, Он. Но... Даже если это всего лишь чуть-чуть, но это начатки, понимаете, это первые плоды. Я не говорю вам это для того, чтобы каким-то образом требовать какие-то средства, десятину. Нет, хотите отдавать, не хотите, этого, это ваша проблема личная между вами и Богом. Все с вашим или без ваших десятин. Не сомневайтесь, церковь, она будет побеждать, будет прорыв большой. Знаете почему? Потому что Дух Святой с нами, и тот, кто имеет Духа Святого, он побеждает. Будет большой прорыв для Его славы. Тогда, мои друзья, цените приоритет. Приоритет Духа Святого над всем. А у меня есть Дух Святой. Слава Богу, тогда у вас есть или должен быть этот характер, знаете, правильный, праведный. Вы не можете иметь характер, который другой какой-то. Нет, характер Иисуса, потому что Он направляет нас Духом Своим. Тогда не думайте так, что там языки или пророчества, которые там у вас есть, а я там... На языках молюсь, я там в церкви много дел делаю. Это не гарантия того, что у вас есть Дух Святой. То, что гарантирует нам Духа Святого, это жизнь, характер, то направление, которое он дает нам особенно в тяжелый момент. Пустынь. Например, кто направил Иисуса в пустыню, это сам Дух Святой, и Иисус знал, что он там встретит. Там был дьявол. Но что Иисус сделал? Дух Святой дал ему направление. Возьми пуст, и это добровольно Он сделал для того, чтобы стать сильным и быть в Духе на сто процентов для того, чтобы встретить этот Дух Сатаны. Дьявол это тоже Дух. И именно так Дух Святой направляет нас на всякую истину, и когда ты получил Духа Святого, все, точка, Царство Божие внутри нас, и вы. Будете жить в соответствии с Его Словом. И будете пожинать плоды, плоды этого послушания. Понимаете? Понимаете меня, друзья. Ищите прежде всего Царство Божие, прежде всего Царство Божие и правды Его. Все остальное, все. Будет вам прилагаться муж или жена, дети, родители, деньги, работа. Хлеб насущный Он будет на вашем столе, потому что Дух Господа Иисуса Христа будет направлять вас к злачным пажданам. Какая бы ни была там нищета, пандемия там или что там, войны и смерть, Будьте уверены в одном, Дух Святой будет хранить и направлять вас к злачным пажетям, потому что то, что Он имеет для нас, никогда, никогда никто не будет разрушен каким-то проклятием или человеческим усилием. Никто вас не разрушит. Тогда пусть Бог благословит вас во имя Иисуса Христа, и пусть поможет вам, объяснит вам, чтобы вы осознали в итоге. И тогда, когда вы будете прежде всего важные вещи искать, самое главное, исцелить душу, чтобы потом уже за тело взяться. Тогда начните с души, друзья, и тело будет благодарно вам. Потому что Бог, Он близко к вам. Всего доброго. До завтра, друзья. Аминь.